Итак, сегодня у нас 16 ноября 2016 год. 21 маточник отправляется у нас в Перещепина в области. Как видим, наша хризантемка. Сейчас мы ним покрупнее. Так, и вот тут у нас тоже стоят маточники, которые тоже будут ехать у нас в перещепина, Значит, маточники полноценные. Сейчас мы вам любой покажем юр давай бри наверно знаешь не знаю давай ой крайне слева все так подожди смотрим что у нас тут что у нас тут червячок есть у нас смотрим Красотища, червесть есть. Ну, вот. Красотища. Полноценная семья у нас. Червячок есть. Так вот. Червячок, кстати, крупный. Потому что это были отборные маточники. Вот видим даже малёчек есть у нас. Ну, как видим, полноценная семья у нас. О, красотища. Так, так отлично, все закрываю его соломой. Так, 21 маточник едет у нас на Перещепино. Как мы с вами видим, будем еще посмотреть любой любой ящичек. Тут озвонит мне. Ну, вот так вот. Ну вот. Ребят, видим. Красотища. Так. Ну вот. Все ящики полноценные есть все черя много чири красавчик так ребят спасибо всем за внимание подписываемся на канал ставим лайки ну, всем спасибо за внимание до скорых встреч так 21 маточник едет в перещепи на русской области или невропетровской маточник едет так, 21 маточник едет у нас прищеплено